Квартира с прямым видом на море и горы. В жилом комплексе «Три капитана». Идеально для ПМЖ. Здесь нужно отдать должное. Смотрите, какая большая спортивная площадка. Можно поиграть в баскетбол, в футбол. Подо мной парковка. Это пандус, то есть можно сюда подняться людям с ограниченными возможностями. Территория закрытая, квартиру будем смотреть, конечно же, с потрясающим, с прямым видом на море, на горы, с чистовой отделкой, с хорошей планировкой. Обязательно досмотрите это видео до конца. Вот она. Парковка и еще большая придомовая территория. Сейчас все вам покажу. Сразу хочу сказать, что три капитана реально идеален для ПМЖ. Почему? Потому что вся инфраструктура в непосредственной близости, автобусная остановка прямо возле дома, несколько детских садиков, гимназия ну и так далее. То есть, поликлиника, в общем, все, что нужно для комфортного проживания. Сюда. Очень комфортная дорога, то есть заезжаете вы с улицы Донская и буквально, наверное, метров 200-300, но по, прям по комфортной дороге. Там же всякие магазины «пятерочка», «магнит» и так далее, то есть место на самом деле, ну, классное. Вот смотрите, еще тут сколько парковки за домом. Вот она, и вот парковка, и еще там закуток, еще и детская площадка. Вот так выглядят три капитана. А вон там лестинг я так понимаю, она ведет вот сюда. И попадаете на улицу Чехова, там же гимназия. Здесь, на собачку можно выгуливать. Дети, как вам тут живется? Нормально. Хорошо. То, что парковки много, это прям радует. Ну да, вот смотрите, прямо до улицы Донская получается всего лишь 700 метров, 7 минут пешком. Тут вот места общего пользования, озеленение, лавочки, урны. Вот тут еще, смотрите, сколько парковки. Дети, как вам здесь живется? Вообще супер. Супер? Хорошо? Да. Вот видите, дети как радуются. Вот территория закрытая. Скоро тут будет шлагбаум, когда сдастся второй дом. И вот еще достаточно большая детская площадка закрывается тоже с лавочками. Это очень удобно. Мусорные баки слева от меня показывать не буду. То есть далеко с мусором тащиться не нужно. И вот она автобусная остановка прямо вот здесь, вот детский сад. То есть, место на самом деле тупиковое. Это очень хорошо. И вот, кстати, лесенка, которая приведет вас на улицу Донская. Правильно? Это же лесенка на улицу Донская приведет? Да. Вот, а вот эта стена. Опорная, да, она расписана. Вот видите, с каких городов здесь покупали люди квартиры. С Чебоксаром, Москва, и Энгельс, Ростов-на-Дону, Омск, ну и так далее, так далее. То есть вот эта вся стенка, она прям расписана. Вот так давайте еще покажу и пойдемте смотреть квартиру. Лифта 2, грузовой и пассажирский. И они, видите, так зонированы от квартир, чтобы лифты было не слышно. Вот, и... Также зонирован общий балкон. Тоже считаю, это неплохо. Вот такой вид с общего балкона. Смотрите, какая классная планировка и не менее классный вид. То есть мы заходим, это прихожая. С левой стороны прям такой шкаф. Хорошей помещается, сделана чистовая отделка, разводка электрики, сантехники, сделаны теплые полы. Санузел такой внушительных размеров. Это как бы кухня-гостиная, смотрите. То есть кухня, совмещенная с гостиной. Вот она сама кухня, кстати, при желании можно поставить такую перегородочку, чтобы зонировать кухонную зону от гостиной. Общая площадь, если я не ошибаюсь, 56 квадратных метров смотрите какие тут открываются виды то есть видно и море и горы с других комнат прям прямой вид на море то есть это горы придомовая территория нет проблем с парковкой море Здесь можно сделать дверь, чтобы одна комната была непроходной. То есть выходы под кондиционеры. Кстати, еще момент. Если вам реально нужно больше комнат, вот эта стенка сюда двигается. И та комната, сейчас ее покажу, она будет увеличена. В общем, в ремонт вложились так нормально. Смотрите, какая просторная комната с гардеробной. Давайте сразу покажу вид. Вид просто потрясающий. Вот только посмотрите, весь город, море как на ладони, сейчас еще отсвечивает, и горы видно, детская площадка из окон видна, и вот еще одна такая, либо гостевая комната, либо кабинет, вот здесь можно сделать дверь, и эта комнатка будет непроходной, ну я бы, наверное, здесь сделал кабинет на самом деле, но согласитесь, очень классная планировка. Ну что ж, осталось озвучить цену. На самом деле, цену мы еще обсуждаем. Давайте немного дороги еще покажу. То есть, хотели выставлять с учетом того, что прямой вид на море, горы, да, чистовая отделка, теплые полы, разводка, электрики, сантехники, то есть хотели выставлять за 13500. Но есть вероятность того, что цену мы подкорректируем, поэтому вы лучше звоните, пишите, если квартира вам понравилась, то лучше позвоните или написать, потому что сейчас 13500, а по факту может быть значительно ниже. Поставьте лайк, пожалуйста, за мои старания, за хорошие предложения. Если вы не подписаны на канал, то подпишитесь. Обязательно нужно поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Также рекомендую подписаться в Инстаграм, в Телеграм, в ВКонтакте и так далее. Там тоже достаточно много у меня предложений. И сейчас прямо еще кусочек дороги давайте покажу. Потому что мы, в принципе, уже выезжаем... Куда мы выезжаем? Мы уже выезжаем на улицу Донская. Вот видите, достаточно комфортная дорога, асфальтированная, не сильно узкая. И здесь вот такой инфраструктурный пятачок. То есть тут тоже автобусная остановка, всякие аптеки, овощи, фрукты и так далее, так далее. И сейчас вот мы спускаемся, здесь уже будет у нас жилой комплекс Дмитрий Донстой. И вон она, Новая Заря. Вот. Ну что ж, у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.